Давайте наберем на этом видео 5000 лайков, и я сразу выпускаю новый ролик. Итак, какой у вас, в общем-то, уровень? Сейчас. Блин, кошка в кадре, ладно. Да, неважно. Вы, может, ну, аккорды какие-то умеете, мелодии, может быть, вот чтобы вы... Показать, что я могу. Я могу. Сейчас. Знаю один аккорд, и второй с ага. трудом получается. Это вот этот, тот аккорд. Второй, сейчас. Ага. Это аккорды АМ и С. Так они называются. А вы... Да, я хоть и учился в музыкальной школе, но меня там не, предав... не преподавали аккордом, поэтому я буду АМ, С. Вы просили Дэнс Манке вас научить, но, к сожалению, mm -hmm. она на квинт-аккордах. Вот, и я не уверен, что сейчас... Получится. Вы можете попробовать квинт-аккорды. Вот, давайте я вам объясню, но просто если не получится, то давайте возьмем что-нибудь попроще. Хорошо, давайте. Давайте. квинт -аккорды. Я не знаю, что это. Давайте попробуем. Да, смотрите. квинт -аккорды. Пятый лад. Первая струна зажимается. Пятая струна на пятом ладу. Да. Да, да. И И и а таким образом квинт-аккорды. Они именно так и выглядят. И вот в танцманке только они. А, Ну, то есть я так понимаю, квинт-аккорд это аккорд вот, вот, вот, а, вот такого. То есть их можно перемещать. Я правильно понимаю? Да, да, естественно, зависит. их можно перемещать. Но они только на бассовых струнах. То есть они mm -hmm. только 6, 5, 4 и... Пятая, четвертая, третья. То есть только на них. На, mm -hmm. на, на других они не звучат. Вот, И вот так эти четыре аккорда повторяются по квадратом. А когда идет припев, я его играю бомб восьмеркой быстро. значит этот бой? Да, да, этот бой, да, да. Вот, и вот быстро mm -hmm. восьмерочка. Звучит уже очень похоже. Вы молодец. <laughs> На самом деле я удивлен, потому что мой другой ученик, который у меня параллельно с вами, он вообще ничего не умеет. Вот, а уже... я, я, я просто эту песню знал, я ее тоже как-то немножечко играл по-разному, да. но вот этот, конечно, способ у вас посложнее. Я ее немножко по-другому просто играл. А, понятно. Но у меня просто такой способ, чтобы я прям вот уже полностью играть и петь, уже, чтобы была возможность. У меня просто я по-другому слегка играл. Я вот с этой штукой ее играл. С каподастром. Да, да, да, с каподастром. Я его вот так вот играл. <музык> вот так вот. Ну и там дальше. Не ожидал, что меня так разведут, если честно. Ты, спасибо. наверное, видел да эти ролики на ютубе, да? Э, да, я видел, но вот как этот, его канала нет. Вот ты вот, не незнаком, к сожалению. Пока есть момент, хочу поблагодарить за донаты Семена и Александра Горловецкого. Саш, ты официальный спонсор твоего ролика, спасибо тебе. Ссылка для поддержки в описании. Ну, смотрите, Финджестайл, он это достаточно сложный стиль. Я могу вам я всех финджестайл гитаристов не припомню. Я вам могу накидать там имена фамилии. Все играют очень по-разному. У каждого финджа гитариста известного своя фишка: кто-то там с мечком играет, у кого-то там, допустим, как бы кто-то каподастер активно использует, mm -hmm. там, с помощью кападастра там звуки, получается. Mm -hmm. И начинать именно вот только вот ты взял в руки гитару впервые, да, у вас вообще опыта нету, да? Нет, опыт у меня есть. У меня есть опыт, я, э, это, конечно, наверное, небольшой опыт, но ну, не знаю. Нет, я ничего сыграть не смогу, к сожалению. Я ничего сыграть не смогу. Единственное, я просто знаю, я знаю один перебор. Это вот этот вот и перебор восьмерка, по-моему, еще. Ой. В общем, ясно. Ну, Вот. Все. И аккорд два аккорда я знаю. Но очень плохо зажимаю. Один это... У вас очень зажатая рука. Правда? Вы играете вот так. Резко, да? Дерганно. У вас вот так вся рука зажимается. Соответственно, если вы будете пытаться сыграть что-то быстрее, у вас вообще все зажмется. Оно зажимается отсюда и до плеча, и вы не сможете играть ничего быстро. Особенно он сложный. Там и элементы, и, и хлопки всякие, и <связывая> рука должна быть максимально раскрепощенная. То есть, первое, что вам нужно сделать, это научиться правильно ставить руку. Большой палец прямой, эти круглые. Ставите струну, умеете считать? А, mm. Считать? Да, считать. Один, два, три, четыре, пять, шесть. А, ну, Снизу. Я считать, я считать умею. Да. Ставите большой на шестую, потом указательный на третью, как в арпеджио играли. Средний на вторую, безымянный да. на первую. Uh -huh. Uh -huh. Вот отличная постановка, очень расслабленная рука. Большой, чтобы вам было комфортно играть какие-то там переборы, да, большой палец, он немножечко, эти пальцы мы собираем чуть-чуть больше в руку. Всю руку не двигайте, собирайте пальцы ближе к ладони. Этюд был, ручеек назывался. Таким же перебором играется Я сейчас не разыгранное, не уверена, что хорошо его сыграю. Короче, этюд небольшой, я сидела вот так вот ага. это этот где-то длится, не знаю, минут 20, наверное, этот экзет. Таким образом, где-то полгода я тренировала и чуть-чуть переучилась. <с <half> <с�> <с� <fella> То есть не очень хорошо делать, заниматься поначалу самостоятельно. Прям. когда самостоятельно занимался, я тоже одну песенку разучил music Круто! Я вас поняла. <смех> Валерий, это. Я вам сейчас объясню, что происходит. Это розыгрыш, это шранк. В общем, на мой звонок она так и не ответила, вы не представляете, насколько паршиво я себя чувствовал в этот момент. В сообщении я объяснил, в чем дело, что вообще происходит, она ответила, что такие розыгрыши она не приветствует, но выложить ее в своем ролике она разрешила, за что ей спасибо. У нее есть YouTube канал давайте сделаем ей приятно, перейдем, кому будет интересно, подписывайтесь. Передавайте привет в комментариях от меня, пусть это будет бесплатная реклама, и тем более девчонка очень хорошо играет на гитаре. Нюансы относительно расположения пальцев и того, как мы держим правую руку. Здесь у нас важно, между декой, это верхняя дека называется у гитары, нижняя дека, между верхней декой и кистью должно быть расстояние. Посмотрите, вот. Понятно, да? Mm -hmm. То есть вот расстояние между декой и рукой, да, да, да, да, да. да. За счет того, что здесь у нас не в локоть, тогда рука падает вниз, а вот третья часть, третья часть, третья часть. Угу, да, и рука четко свисает тогда над дырочкой, отверстием. Так, теперь, вот рука свисла, опустите, прям пусть свисает. Ага. Свисает. свисает. Да. Да, да, только чуть-чуть, да, только она у вас не над, не, не над отверстием, не. можно на меня. Ага. Да, вот, все вижу, вот у нас пальчик, да. Ам... Мягкая часть, и получается самая близкая к ногтю и углом. Углом. Опорой. Да. Сделайте, пожалуйста. Так. А не мне. Вы сейчас пролетаете. Более четкая опора. Ага. Более четкая. Четкая. Пора внимательно. Так, каждый Пишем. Пишем. Пишем. Пишем. Пишем. Да. Да. Вот. Еще разочек. Да. Я сразу чувствую, думаю, все у вас великолепные ножки. Играйте великолепно. <связывая> да, <связывая> сп спасибо большое, спасибо, спасибо. К сожалению, я <связывая> не, не посмотрел, как вы играете, но я больше чем уверен, поете и играете вы замечательно. На этом все, спасибо за просмотр. Если тебе понравилось, подпишись, напиши комментарий. Напоминаю, 5000 лайков, и я сразу выкладываю новый ролик. Спасибо, пока.